Тут недавно я узнал что я обманут обманута моя семья мои друзья обмануты Да что уж говорить обманут весь народ нашей страны все дело в том что государства у нас нет а жизнь моя висит на волоске из-за предателей которые присягали народу и государству в союзе я жил а не существовал, как в нынешнее время. Присягал я перед знаменем своей страны. В той присяге я был гражданин Союза Советских Социалистических Республик и помню последний абзац данной присяги. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона всеобщая ненависть и презрение трудящихся. Пришло время вспомнить данную присягу тем, кто ее давал. Я готов отдать жизнь на свою родину, Союз Советских Социалистических Республик. А вы готовы отдать жизнь неизвестно за кого? А сейчас я с удовольствием передам слово Ирине Геннадьевне Майдановской. Это заведующая паспортным столом комитета Совета народных депутатов города Кунгура, Пермской области. Ирина Геннадьевна, прошу вас, вам слово. Добрый день, слушатели Ютуба. Первый раз вступаю в волнуюсь, прошу меня простить. Ну что, хотела бы я рассказать о нашей ситуации в Кунгуре. Она, как и везде во всей нашей стране, очень-очень плачевная. Работы нет, предприятия закрываются, людям работать негде. Кунгур превратился в торговую площадку. Ну и начиная с наших властей, торгаши пришли к власти и продают все, что не попадет какие архитектуры. Недавно продали школу одно. Сейчас расформировывают школу другую. Люди выступают. Их это не волнует абсолютно. Они гнут свою политику. Учителей распускают. Учителя, которые остались при работе, боятся что-то сказать. Покорно слушаются. Одна женщина, учитель, попыталась высказать. Ее припугнули, что ее уволят. И она замолчала. Закрылся недавно у нас завод машиностроительный. Много раз он закрывался, разорялся, обанкротил. Потом вроде снова работает. А теперь все, окончательно. Ходят слухи, что купили его китайцы. Китайцы у нас не только здесь купили... Они у нас уже в двух местах строят свои предприятия. Народ кунгуэйки об этом не знает, и не верят. Наша кунгурская СМИ помалкивает об этом. И народ ничего не знает. Народ, наверное, может, не хочет этого знать. Он весь в работе, где-то деньги добыть, семью только помнить. Даже вот взять молодежь где-то пытаются деньги заработать и тут же их спустить. Где-то сидеть в кафе, где-то сходить куда-то отдохнуть и только не заниматься насущными проблемами. Они считают, что кто-то все за них сделает, все само собой решится, и ничего у нас страшного не происходит. Все в порядке вещей. Для молодых, может быть, да, они ничего другого не видели. Они вот знают, как они сейчас живут, и они подстраиваются под эту ситуацию. Кто где как сможет где деньги вырулить, где-то продать, перепродать. Ничего у нас не производится. Кунгур конкретно торговая площадка. Да, так как и везде понастроены кругом супермаркеты, где нас травят продуктами, Но на рынок идти покупать что-то с что что продукцию с рук. Чистую, у людей не хватает денег. Вышки понаставлены, люди тихонько зомбируются, они о чем не думают, для них это все в порядке вещей. Начинаешь с кем-то разговаривать с молодежью, они в листа посудят, посчитают, что больная какая-то с ними разговаривает, что в банк придешь, что на почте, что где-то еще вот разговариваешь, любит ничего не соображают. Для них все в порядке вещей, так, так идет. Некоторые между собой на кухне потрещат, вот тут не нравится, тут не нравится, а дальше куда-то пройти и это дело довести до конца, у людей ума не хватает. Или времени нет, все в своих делах, у всех огороды, стройки, ремонты. А вот ты них, вот начнись война завтра. Что, они этот быт спасать будут? Нет. Они возьмут детей, бабушек, дедушек. Они будут живых людей спасать, себя будут спасать. И зачем сейчас вот все свое время, все свои силы и деньги тратить на этот быт, на комфорт? Задумайтесь, люди, задумайтесь. Вот сейчас скоро будет 1 сентября. Начнутся родительские собрания. Кто-то, если уже в теме, подготовьтесь к этим собраниям, чтобы на собрании оповестить людей. Очень сложно собрать аудиторию, очень сложно. А родительское собрание, там придут люди, которые вас послушают. Если сами не можете сказать, подготовьте ролики, принесите с собой ноутбук, расскажите людям, оповестите. Я думаю, это ну, хотя бы какой-то первоначальный шаг у вас будет. И вы себе найдете помощников в вашем движении. Создавайте советы народных депутатов. Вот это наше спасение. Учителям нужно тоже об этом рассказывать. Если родители объединятся, и если они свою волю будут диктовать учителям, тут можно что-то сделать. И учителя проникнутся. И можно дальше идти. Ну, потому что иначе у нас выхода нет. Земля в плачевном состоянии. Людмила Кузь... Кузьминишна Феонова много лет уже говорит о том, что надо восстанавливать экологию. Осталось совсем немного. Вот тут последние данные. Если раньше, много лет назад, уровень кислорода был 35%, то сейчас он 21%. А в больших городах в час пить он падает до 9-10%. Вы понимаете, мы отравляемся этим углекислым газом. Мозг слабее. Люди ничего не понимают и не хотят понимать. Мы сами себя убиваем. Осознайте это. Я хочу сказать тем, кто не верит в это движение по восстановлению. Хотите вы или не хотите. Верите в это или не верите. Но машина запущена. И она идет уверенным ходом. И мы страну свою восстановим. Дело только в том, как это вот быстро. Если все подключатся, это будет гораздо быстрее. Вместе мы будем сила. Поодиночке сложно. Знайте, что на одной чаше весов у нас наша жизнь. Жизнь нашей планеты, наших детей. Будущее нашей Земли. И на другой ваш комфорт. Вот если вы сейчас откажетесь от этого комфорта и будете думать, как что-то восстановить, будете смотреть нужное видео, у нас все получится. Слушайте наши эфиры. Благодарю за внимание.